Работали капот для доджрам, подвели все зазоры, вопросы уже были, как он выглядит изнутри как работает при открытии на газовых стойках, сейчас как раз покажу, остается только вставки сделать функциональные, декоративные, уже в финальном варианте скорее всего покажу. Все очень просто. Он немного пыльный изнутри. Заводские крепления. Это специальный канал для подачи и выхода воздуха. Также будет канал для направления на фильтр. Здесь уже стоит не стоковый. Мы еще загоним другой автомобиль со стоковым капотом. Делаем для него правильное направление. Что касается газовых стоек, то капот уверенно чувствует себя, не ломается. газовой стойки, кстати, новый владелец авто поставил. Какой не тяжелый, при ветре, наполовину закрытый, он держится на голове закрывается легким нажатием руки, по зазорам, лучше чем заводской стоит, еще совсем немного и покажем вам готовый результат.